Всем подписчикам и гостям, я Джетли. Сегодня мы будем пробовать вот эту краску, типа осветлитель. А, называется она максимальное осветление Art Colour, Maxi Blonde. осветлитель для волос, качество гарантировано. комфортное осветление, чистый цвет, мягкий уход. С экстрактом белого льда. Я не знаю, насколько это правда, но представьте. Результат осветления представленного вот здесь. Как бы это из русового из русового такой беленький по идее должен быть. Светло-коричневый. По идее, такой же беленький, как и из русого, и темно-коричневый. Ну, что-то там с желтизной. Окей, okay, с упаковки. Активирующий порошок, осветляющая эмульсия, бальзам-кондиционер, перчатки инструкции. Бла-бла-бла. Равномерно осветляет волосы на 6-7 тонов, легко наносится, не стекает с волос, является прекрасной основой для последующего окрашивания. С помощью Art Maxi Blonde в домашних условиях или в салоне вы получите максимальное осветление волос без эффекта желтизны. Новая формула с экстрактом из семян белого льна способствует укреплению структуры волос, насыщает их витамином А, Е, Ф и поддерживает водный баланс кератиновой основы волоса. Витамины, протеины, микроэлементы и антиоксиданты максимально усиливают чистоту осветления, придавая вашим волосам силу и блеск. Специальная формула увлажняющего бальзама кондиционера, содержащего льняное масло и комплекс витаминов В... ППЕ придает вашим волосам шелковистость, эластичности сил, великолепной расчесываемость здоровье и здоровое сияние. Бла-бла-бла. Короче, посмотрим. А, вот. Содержимое коробочки это вроде как такой бальзамчик. Это, видимо, оксид какой-то прям до половинки почти не знаю не полный по идее вот перчатки и вот сам порошок и начнем показывать сам процесс я не буду я покажу лишь результат потому что процесс окраски моих волос по-моему вы так уже видели я делала на это видео в общем-то следуем инструкции, которая приложена Порошок имеет стандартный синеватый цвет. Не знаю, насколько это хорошо видно, но... Также, если честно, я не очень понимаю, насколько процентов вот этот вот оксид. Но тут, в принципе, очень радует, что пишут, что оставьте на 50-60 минут. То есть, в принципе, оно не такое едкое, как супра. Вот, светление отросших корней волос. Полученный осветляющий состав равномерно нанесите кистью на корни волос на 20-30 минут. Затем расческой распределите вспененный состав по всей длине волос и оставьте еще на 20-30 минут. Угу. А вот еще написан расход упаковки. То есть тут длина волос, короткие, средние, длинные, осветление корней милирования, бла-бла-бла. И, короче, тут написано, сколько упаковок хватает на какую-то там длину волос. В принципе, вот. Оксид сам почти не имеет запаха, что довольно странно. Что мы делаем? Мы это все перемешиваем. Получилось вот у нас вот такая вот дрянь синего цвета. И мы ее идем наносить на волосы. Краска, скажу вам, на резкость агрессивная. А... При нанесении было больше похоже, что наносится на волосы какой-то просто порошок, какая-то перхоть. Сейчас она немножко пощипывает. И, кстати говоря, очень, очень плохо отмывается от рук. То есть. Знаете, я, пожалуй, не удивлюсь, если после этого окрашивания я останусь лысой. На самом деле, у меня есть парики, так что... В общем, вот такие пироги. Мы ждем 30 минут, если ничего не происходит. Я немножко помочу волосы, потому что это такой небольшой лайфхак для разбавления осветлителей. Ну, чтобы их хватало на больший объем волос, там, чтобы они... Ну так сильно грызли волосы, трэпры, в общем ждем. Итак, как вы видите, вот эта хрень окрасилась неравномерно. Но на самом деле это даже плюс, потому что это в каком-то смысле придает мне шарма, да? Нет, ну блин. Ну, короче, вы поняли. В общем-то да, вот, да, вот нечто такое у нас получается, потому что это не супра, она не осветлит прям до безны, ну с моего цвета, как бы. С моего цвета вряд ли что-то осветлит до белизны с первого раза, кроме супры. В общем-то, вот, тут вот здесь у меня такие пятнышки классные. Я думаю, даже, наверное, левую сторону я немножко подбрею вот так вот. Потому что у меня растут баки. Такие, да, я как Пушкин. Пушкин-Колотушкин. Эм, да. Короче говоря, если вы осветляете, сидите в теплом помещении всегда, всегда. Лучше даже в ванной или на кухне, если вы можете включить плиту, и она вам будет давать более-менее хороший разогрев. Ну, а я пошла снимать. Может быть, меня сейчас переклинит, конечно, и я возьму какую-нибудь краску, блонд. Потому что, как выяснилось, у меня... Дофига большой запас краски, то есть это блонд, красный, рыжий, еще какой-то цвет даже есть. Ну и, как бы, мои волосы это, в принципе, поле для творчества. Так что, в принципе, спасибо за просмотр, и всем удачи, и всем пока!